Здравствуйте, дорогие друзья и гости моего канала YouTube. С вами сегодня Екатерина Клопенко. И я хочу вам сообщить очень а, важную новость для меня лично. И, наверное, это будет небольшим шоком лично для вас, потому что а, те, кто смотрит мой канал YouTube, а, конечно же, понимают, где, что и чем я занимаюсь. Вот. И вот сегодня я хотела бы вам рассказать о том, что я возвращаюсь в компанию «Арифлейм». Скажите, ничего себе, 6 лет была там, все бросила, ушла, 2 года где-то была, и вдруг возвращаясь обратно в Арифлейм. Да, это сразу хочу сказать, что достаточно обдуманное решение мое. И почему вот именно я возвращаюсь в Арифлейм, да? Я вам расскажу в следующих видео, которые сделаю такими небольшими, да, чтобы удобно было смотреть. Но перед этим хочу сказать... Чтобы вы не думали, что вот эти вот два года я просто прошаталась непонятно где, да, и непонятно чем занималась. На самом деле вот эти два года реально дали мне прямо вот шикарнейший толчок, толчок в развитии, в развитии интернета, в развитии саморазвития, да, как говорится в понимании, что нужно делать, в понимании, как нужно делать, в понимании вообще компании, что они от нас хотят в итоге для того, чтобы мы строили свой бизнес. То есть не, ну, не просто я конкретно говорю про компанию «Арифлэм», а вообще компании, вообще компании, которые сейчас находятся на рынке интернета. То есть что же они вообще от нас хотят, да, и почему они вот именно выставляют те или иные условия. То есть я вот это вот время, два года, потратила не зря, абсолютно. Проанализировала множество информации, просмотрела миллион видео, обучилась, научилась, создала, скажем так, и школу, и понимание по бренду, и по YouTube каналу и по социальным сетям. В общем, работа проделанная просто огромная. Вот, огромадная. То есть я возвращаюсь в Арифлейм не просто так, не с пустым карманом, как говорится, а с огромной вот э, такой ниши, с таким огромным-огромным чемоданом, э, классной информацией и, э, как бы, как вам сказать, с классными знаниями. Вот таким вот образом. Итак, что я хочу вам рассказать в следующих своих видео, о вообще системе компаний, да, потому что столкнулась с, чем? с тем, да, что многие, и я в том числе, да, смотрела и хваталась за какие-то отдельные плюсы компании или за какие-то отдельные минусы. На сегодня я поняла одно, что компанию любую, в которую вы собрались идти, Работать и строить свой собственный бизнес нужно рассматривать в целом состоянии, то есть целиком, складывая все плюсы и все минусы в одну корзину и смотреть, какая же, какой будет результат. Не всегда, когда плюсов очень много, результат именно тот, который бы вы захотели увидеть. Бывает даже так, что вроде бы очень серьезный есть минус у компании, но результат реально... Просто э, вас <смех> сбивает с ног, потому что вы не можете понять, а как так? Тут же такой минус, елки-палки. Так вот, давайте с вами разберем, да, то, что мы разберем. То есть то, что я хочу снять для вас конкретно. Значит, первое видео, да, одно из видео, будет по ЛТО. То есть низкий ЛТО, высокий ЛТО. И вообще, если компании, которые не требуют ЛТО, да, вы знаете, что сейчас многие пишут э, проект такой-то, то да, поля, да, без продаж, продавать ничего не надо. Без ЛТО. Хочу вам сказать, и это я тоже затрону в своем видео по ЛТО. Дальше. Закон. 1.990 Действительно ли молодая компания, да, и какая конкретно молодая компания в интернете имеет возможность вас вытолкнуть на верхушку и собрать весь куш? Дальше. Компрессия. Так называемые выплаты по структуре. Как они распределяются в различных компаниях и что каким образом там перекрывается, и куда потом уходят вообще все эти деньги в компаниях, для чего это все делается, и плюс это, минус ли, то есть, ну, нужно разбираться на самом деле. Выплаты на карту. Всегда ли это классно? С одной стороны, это суперски, да, но всегда ли это классно? И подводные камни, выплаты на карту. Ну, как говорится, выбор будет за вами. Я вам расскажу то, что есть на самом деле, а вы уже решаете сами, чего вы там будете хотеть. Ну и последнее, конечно же, я подведу итоги по э, вот этим вот четырем видео, да, э, которые э, вот сведу в одну систему и расскажу все-таки плюс-минус компания получила. И... Стоит ли вам туда идти? Нет, вернее, я даже не буду вам советовать, стоит ли вам идти. Стоит идти туда, куда вы хотите, скажем так. Но я просто вам вот расскажу плюс и минус. И как это действует в совокупности. Вот и все. Вот таким вот образом э, встречайте меня, в компании Reflame. Я вернулась. Я вернулась совершенно обновленная <laughs> с головы до ног, со своим э, новым, да, со своими новыми идеями и абсолютно уверенными фактами в пользу, в мою пользу. Не буду говорить в пользу какой компании, а просто в мою пользу. Вот. Для себя я выбрала то, что я выбрала, а вы будете уже, возможно, на моих видео выбирать то, что вам нравится больше. Что ж, до новых встреч! С вами была Екатерина Клопенко ждите вот этих вот пять моих видео, следите за каналом YouTube, обязательно подписывайтесь на мой канал YouTube и нажимайте на звоночек, чтобы не пропустить видео. То есть вам выйдет оповещение о том, что я наконец-то выпустила видео. Я надеюсь, что вот за эти две недели я, в общем-то, все вам быстренько изложу и расскажу. Кому это интересно, обязательно смотрите меня.